Всем привет, записал э, маленький куплет, обработал его, мне понравилось, как я обработал, в общем, хочу поделиться. <клёх> э, всем же нравится, когда оно звучит все, не знаю, как в космосе, когда сам вокал аж, ну, прям просто купается в реверберации, да, и это звучит адекватно. Вот, ну, я попытался сделать это, и, в принципе, у меня получилось то есть мне нравится. Я думаю, может, тоже кому -то понравится. Вот, у меня есть, короче, до обработки. Да, и уже после мы послушаем в кубесе На мастер-канале у меня ничего не висит, просто сведения, фишки и все. Потом, если буду песню доделывать, может быть, я может быть, буду доделывать, и тогда уже займусь мастер-каналом. Сейчас послушаем до обработки. Подбит или ранен, то бою опять и запутными окнами Я пытаюсь тебя потерять, это больно Типа набирать, забывать номера Это было тупо так или на пункт Взять меня то получилось на века Это тогда да, долг слышно, а выкинуть никак бунт В голове моя напутана, будто воду гуглая, ада Ты меня любила, но она такая мутная Мы так убегали, но не стало ничего путнего Как это, как это, кодокина Гадали, годами намагали колено Время кара, и меня это каменный мутно Все это так, забивай на меня, тупо дабы... Ну, тут понятно уже, да, что чё... слышно, что он сухой, слышно, что чё... нет никакой атмосферы, нет вообще ничего, да. Ну, в принципе, как все песни до обработки. Вот. Ну и вот сейчас послушаем после обработки. По мне так вообще хорошо, все. Давайте будем слушать. бежит по дребрам, мне уже ли подбит или ранен, да бу я опять здесь с окнами, я пытаюсь теплая поцеловать, это больно, понабирая забывать номера, это было тупо тягали на полд, за это меня то получилось навека, это тогда долго слышно, а выкинуть никак Так это звучит после обработки. Мне мне вообще нравится. Вот. Что у меня тут есть? У меня тут вообще изначально это была одна дорожка, да, вот, которую у меня вот здесь я сейчас включал. Вот. я добавил даблов, прописал, который вообще почти в принципе роли никакой не играет, но все же я их оставил. Просто никак добавляет плотности в основному вокалу поэтому решил их не убирать. И еще тут есть такой прикол, почему я точно не стал убирать. Да и вообще, короче, нормально все звучит. Что у меня тут? Основной вокал. Два дабла. Я записываю всегда два дабла, и если мне кто-то присылает на сведение, я не могу понять, нахрена делать одну дорожку и прописывать вторую, без третьей. То есть я свожу как... Писал три дорожки, одну в центре, две развожу, да, по панораме. То есть, но ну, это логично, наверное. Когда мне скидывают одну и просят, потом, блин, хочу плотнее, хочу вот так это, ну, блин, да, попытаюсь Потом просто приходится одну дорожку кидать на стерео и там в даблере или длем ее как-то стереофонить. Ну, это не очень прикольно, лучше когда вот прописанные дорожки, вот три дорожки минимум на куплет. Если пусть это даблы или бэки. Вот. Поэтому я прописываю всегда три дорожки, если прописываю. Если ну, вообще редко что-то прописываю, у меня всегда все в одно. Ну вот. Короче, дабл и аэробеки. Почему? Для чего я их прописал? Ну, потому что я не знаю, это круто, это круто, сейчас звучит. Давайте послушаем сейчас, как звучит одна дорожка. Основная вокал, да. обработанная с пространственной обработкой вот просто она одна это скрежит под рубром неужели подвит или ранен тобою опять и запутными окнами и пытаюсь это больно а, типа набирай забывать номера это было топота кален меня то получилось на веках это так все ну как я слышу как я слышу вообще ничего тут не гремит не передвит все нормально в ми... сидит в минусе хорошо пространство вообще дает о себе знать и очень сильно слышно вот что я вешаю первое а, то есть ну на будущее всем вот да вот людям которые вот начинают заниматься да и вот есть такие вопросы вот я не могу блин пользоваться там ревербом блин я тоже не могу я просто беру и вешаю выбираю пресси и все Никаких-то манипуляций я вообще ничего просто не делаю. вот Почему так? И у меня звучит это. Потому что если ты предварительно не обработал хорошо сам вокал, да, вот, вокальную партию, то есть у тебя не скомпрессировано там правильно, не, нет эквализации, да, адекватной, какие-то резонансы там еще... Не знаю, и это все, когда у тебя не сделано, то есть, то, ну, у тебя не будет звучать с реверберацией. То есть они будут конфликтовать, они будут по, по отдельности. Еще вот это вот в основном многие знают, наверное. Я сам с этим сталкивался и сталкиваюсь. Но я стараюсь это как-то устранять. Когда реверберация идет не насыщенная такая, как бы такая вот прям, ну, космическая, такая четкая, плавная, а сука, подъездная. Вот ты делаешь вроде вокал, ты, блин, там старался. Что-то вроде как-то уместил его в минус, и потом, блядь, вешаешь ревер, а он звучит, я не знаю, ты в подъезде, да, или в туалете. Ну, потому что плохо свел. Плохо свел вокальную партию сам, просто обработал ее. Так что надо сводить более не знаю, правильно что ли, я просто не могу сам до сих пор понять, есть ли понятие тут правильно свел, неправильно свел. Я свожу так, как мне нравится. Если я слушаю и мне это нравится, значит, я считаю, что я четко свел. Все. Вот так вот. Есть люди, которые мне пишут, типа, ну принцип там надо знать, там это. А нахрена ты мне пишешь тогда, да, в личку и спрашиваешь, как то сделать. Ты же мне пишешь, наверное, потому что тебе нравится, как я свел. Допустим, я много, многие плагины, которые, да, вот, есть какие-то плагины которыми я пользуюсь но принципа я там ну работа плагина да я ее понимаю ну конкретно там все все все я там не знаю да где-то на слух подкрутил где-то что-то у меня получается все мне нравится да теперь я вот знаю для чего этот рычаг что он будет делать как убрать или что-то еще все звучит все какие вопросы вот ну вот что я хотел сказать да то есть если ты плохо свел а, саму капу то пространственная обработка будет звучать хреново чё у меня тут фаб ревер лекс лексикон лексикон у меня обычный которым я пользуюсь всегда у меня есть видеообзоры, да на сведения на моё и там у меня вот везде этот лекс ревер бывает я пользуюсь другими но очень редко ну сегодня у меня тут два реверба которые висят вот на одной вот этой дороге. Ну и везде, в принципе. Потому что у меня тут общая обработка есть, да, группа. Вот она. Ладно, что-то я много размондился, Сейчас покажу вам, что-то разговорился. Так. Лекс. Вот она на меня. Этот красавец. Вообще офигенный просто. Четкий-четкий. Звучит он очень классно. Так, подключаем другие другой другие пространственные обработки где дела вот, что-то еще все врубаем ну слушаем это скрежет под ребрами неужели подбит или ранен-то буя опять и окна это скрежет под ребрами неужели подбит или ранен-то ну слышно да как он просто меняет я не знаю атмосферу саму он то что меняет он ее предает вот. я считаю, что атмосфера это вот пространственная обработка. Можно сделать атмосферу, если ты даже, да, вот как-то без сведения, там что если ты реально круто зачитал, там вот вместе с минусом, вы просто, ну, сука, лучшие друзья. И да, делайте атмосферу. И если же нет, то, как я в большинстве большинстве случаев делаю просто пространство обработку, обработки считают, что это атмосфера, да. Для меня это придает атмосферу. Вот. Все очень просто, я выбрал пресет, вот этот вот, читать не буду, чтобы не позориться, <coughs> все, просто кинул пресет, все, нажал сюда и сюда, бант, пас, пейс, пас, пейс, все, больше ни хрена, все убираем, потом фаб фильтр, фаб фильтр у нас есть, так общую оставляем пока Фаб фильтр сейчас послушаем это скрежет под ребра неужели что тут включилась-то вообще у меня Неужели подбит или ранен тобою, опять ты, запутными окнами? Суфки такие повключались. Ну слышно то, что ревера добавилось еще. И как по мне, так в хорошую сторону это все добавилось. кто скрежет под ребрами. Неужели подбит или ранен тобою, опять ты, запутными окнами? Я пытаюсь... Тут-то что я сделал? Просто вообще на хрена его кинул Ну что, побольше ревера было Как-то Просто я так видел этот проект в будущем Так видел эту песню Мне хотелось ревера, до хрена и Я это сделал От фильтр Первый раз им пользуюсь здесь Такой ничего пойдет Что я сделал, просто кинул его Space выкрутил на максимум Ну вырезал какие-то частоты Которые мне мешали вот, Тут видно какие все, И так же, как Лекс я на главную дорожку, на основную, э зафигачил ее в сенсах. Ну, просто подмешал ее на 11%. Ой, на 18%. Блять, где нет. Фаб, фаб, фаб, фаб. Ревер на 10%, а Lex на 11%. Все, и звучит это все как-то так. Вот, потом у меня идут даблы. Дабл я толком не обрабатывал, я их просто скомпрессировал и сильно, и вырезал там что-то... Ну, но... в общем, они здесь вообще толком ни хрена не нужны, они их не слышно, но что-то они какую-то плотность все равно добавляют основному бокалу. Поэтому я их не стал убирать, они в принципе и не мешают, и как бы что-то дополняют. Вот, навряд ли кто-то из слушателей это там услышит, заметит. Ну, я это знаю, да и ладно. А как они звучат у меня? Вот так. Опять. Я прописал их так, то есть, если здесь у меня на основной дорожке опять прям обрублено. тобой опять, а здесь я да, их продлил просто. То есть на заднем плане слышно, как это опять продлевается. То есть мне это нравится, я так хотел. А, все. Как я обработал их, ну, все равно посмотрим, конечно. Где, -где, где? Бэки, бэки. Бэки. Сразу срезал, тут вот видно все. Почему я это срезал? Я посрезал вот это все, чтобы они были на заднем плане, чтобы они не путались, да, в ногах там у основного вокала. Чтобы они не конфликтовали. Вырезал. Эту чистоту, чтобы он ушел на задний план. И тут-то просто резонанс повы повыщипывал. Все, больше нифига. Тут еще также сделал. Просто... Ну, короче, просто понавырезал тут-то всего, что мне не нравилось. Вот. Компрессор я сделал вот так вот. То есть работа самого компрессора. Скорость срабатывания у меня 15. Релиз 428. Чтобы оно прям было мыльное все такое более прям плавное все чтобы оно там нигде не скакало ничего не, не это я бы как можно больше релиза сжатие маленькое поставил ну чтоб не сильно сжималось ну а сам трешхолт у меня сама компрессия дохрена и с тем учетом то что у меня это все стало очень тихо очень очень очень я сделал э, ген по, повыше вот, и вообще у меня там на бэках, на этих, на даблах, там звук вентилятора и машинки стирательные, так что, вот, вспомнил я, вспомнил, почему я так и скомпрессировал. И мне пришлось еще вот эту хрень повесить, то есть это штука, которая типа якобы убирает там шума, шумы, да, но один хрен он компрессирует основную дорожку, все равно, если ты сильно перебираешь. Ну, как-то пережмешь, то ну, как бы ощутимо будет, слышно. То, что оно хватает еще и вокал основной. Вот. Ну, типа, как транзит Шейпер, Шейпер, что ли, я не знаю. Просто повесил его, сделал там на слух, крутанул и все. Как бы разбираться там много не надо, тут одна ручка. Вверх поднимаешь и слышишь, как он там убирает поначалу шумы, а потом начинает вообще твой вокал просто жрать так что я чуть-чуть выкрутил вот ну и от фабфильтра фильтра вот это любимый дилей мой просто тоже для атмосферы зафигачил его и убрал выходную громкость чтобы он прям сильно там не как бы не был хозяином в этом проекте вот все и начали звучать они вот так все выключаем их, включаем основное, включаем аэробейки, аэробейки у нас Вот так звучат аэробеки, они где-то там вообще на заднем плане, там что-то сами себе, ну и тем не менее они все равно <свы> как бы дают о себе знать. И они такой... с таким участием хорошим, то, что они как бы придают атмосферы вот этой вот. То, что как бы проект сам не пустует, да. <свы> <свы> что у меня тут? Тут слышно то, что у меня начинается сначала просто... Ну, я имею в виду без... Без-без-без... Без питча, да. Что у меня тут? Да, его нету. А тут уже начинается... Слышно, пич, да? Форманты или что у меня тут включено? Это куда на Air Air Air у меня тут. Да, pitch correct. Шифтинг, шифтинг на минус 36. Все. И, то есть, звучит оно вот так вот. Как у... Чубаки со звездных воинов. Вот. Мне нравится этот эффект очень сильно. Я его везде добавляю пичка везде, везде, везде. И буду пичкать, потому что мне ну, реально по кайфу. Ах, вот. Слышно, что дохренища автотюна. Конечно, куда же без него. Несмотря на то, что я не сильно позорник там в плане исполнения. Но мне нравится это для эффекта. Вот. Это как бы модно. И просто мне нравится. Просто как звучит очень круто чё у меня тут ну, у меня вообще на максимум выкрутим все мы в принципе знаем как тюном пользоваться как его точнее выставлять какие крутилки трогать у меня есть обзор урок не буду говорить что это урок просто обзор а вот что я сделал конечно же я это все дело по уравниваю в ари авари аудио это не трогал Вообще можно как бы В принципе Тюном не пользоваться Можно все это делать в Аудио То есть вот эти вот всякие штуки Как они выглядят, это уже тюн Вот, я просто Повыравнивал это все в ноты вставлял Вот, ну, чтобы оно более В ноты прям вот прям точно-точно было и потом обвел это все дело, и просто питч, не знаю, вибрат по максимуму, или что это как-то называется. Все, это звучит вот так. И со всеми остальными я сделал то же самое. Все. Как я обрабатывал их? Обрабатывал я их, аэроделы. Все у меня по той же схеме. Чтобы он был как бы телефонным, я остановился на от 500 до 2000. Да, немного. И еще вниз умолол это все дело, чтобы они как-то вообще прям там в затылок ушли. Вот, у меня почти получилось. Потом я повесил вот такую штуку. Вот, без нее. Вот с ней. Сейчас как бы ватно было, да? Мыльно Сейчас слышно то, что Ну, как-то оно немного придало Придало высоких частот Сам по себе этот плагин если вешаешь Он от Waves Он уже телефонно звучит Вот тут ты меняешь всякие там Микрофоны или что это Ну да Вот, я остановился на однерке И немного доработал Ну и опять же у меня Охрененная компрессия здесь Все, все мы видим ну и пич. Все. Больше ничего тут нету. Все, что там снизу, это уже эффекты. Ну, эффекты, фишки, я не знаю, которые тоже дополняют. Дополняют. А, вокал мой. Этот. Что это у меня вообще, куда это идет? Так, общая обработка. Два ставим в общем. Это у меня просто дилей да. Дилей Так. Чтобы он мне был у меня в центре и поскольку я две дорожки под дилей там не привел, я просто дублировал их, да, вырезал и что я сделал? Повесил даблер для стерео расширения все то есть без него так под Или с ними так слышно да что он как-то по ушам разошелся разошлась дорожка это все дал у меня по стандарту 1 к 4 повторение я 16 поставил Лопас Всегда его выкручиваю, чтобы это было как-то более ватно. Аналог вырубая чтобы он не шуршал, не гремел. Вот путь чуть-чуть поднял. Все. Вот это дело я не трогал. Все как всегда. Вот фильтр DLA. Чуть-чуть просто потише. Ну, эффект сам убрал. Потише. Все. И фаб Срезал низкие частоты до 500. И еще вот на этом же месте. Просто срезал частоту эту вниз. На минус 3 с лишним децибела. Все, и так звучит этот дилей. Скрежет под ребрами. Неужели под или ранен ранента боя, 5 запутными окна. Вот. боя, 5 запутными окна. Уже более менее все это звучит. Потом что у меня еще тут есть? Это у меня. Сейчас мы узнаем. Так. Это было тупо Это у меня торнадо. Просто повесил этот плагин. И через автоматизацию. Выкрутил этот эффект. Ну, все, чтобы она там повторялось. Натипа на меня... ну, -то... там... пытаюсь... а, набирай, забывай, на это было топотекалено на там вдали где-то тоже там. Я пытаюсь понабирать, забывать в номерах, это было топотекалено понт. Слышно было, да, как он там продолжает что-то там на. Ну, как эффект нарезки голоса. Натипа набирает, забывай, номера. Все. Как я его. Тоже даблер у меня стоит, само торнадо. И срезал частоты. дабы он ушел затылок. А, что там дальше? Так, эдулей есть у меня. Так, а торнадо было. Идем дальше. Сейчас будем слушать, что такое. Ага. Тебя потерять, Тебя потерять больно. Так, это у меня тоже разведен сначала у меня шел вот этот да сначала вот этот у меня шел Тебя что сделал автотун у меня на всех дорожках висит вокс а мутатор вот так он выглядит э -э -э -э -э -э -э я тут выкрутил вот эти вот не буду читать страшно короче вот эту ручку я выкрутил вправо до конца эту там на 077 сюда влево все и получился такой звук все ну и чуть-чуть урезал на 500 ну и опять же я вырезал до 200 там чтобы всякие шума тоже не присутствовали вот и... и убрал я с основной то есть она звучит так Это Это... то есть здесь я убрал основу чтобы звучал вот этот шифтинг, вот этот пич. все, здесь основа у меня есть, но дополняет тут некоторые слова тот же самый пич. Да, и под ними у меня DLA стоит уже, о котором мы говорили. Все. Идем дальше. Что это у меня такое? Сейчас узнаем. Ага. Это у меня. Вот, я, короче, это копия же, да, копия. Вырезал от вот этих вот товарищей. Да, то есть они и еще вот посередине есть сам вот этот вот запиченный. Тут у меня... Так, это еще когда идет... Это группа 6, группа под номером 666. Так, все. Да, ну то есть вот круто, оно звучит, оно как-то мимо этих всех слов, само так летит что-то. В общем, да, вот... Я дублировал, отрезал, тут чисто это слово оставил, чтобы оно шло вдоль слов. Не знаю, как я правильно сказал или нет. Не суть, суть в том, как я ее обрабатывал, как я ее обрабатывал. Тут а везде почти обработка одинаковая. Если вы ну, можете заметить, я очень часто пользуюсь эквалайзером. Вот что в в самом сведении вокальной партии, чё, вот, да даже в, в минус я закидываю на минус эквалайзер. Ну, в последнее время перестала этим пользоваться очень сильно. Вот только вот так вот. И то я уберу, я, скорее всего, это все мультибанк-компрессором буду компрессировать только. Хотя у меня тут уже есть. Вот. А, Че тут у меня? Так, группа шестая мутатор, опять вот этот вот такие настройки мне. пич не трогал вот сегодня мы без пича пич я по-моему нигде не добавлял, только шифтинг вот и она мне как бы немного задисторшена не... ну под дисторшеном то есть вот чуть-чуть там как бы слышно хотя добавил нормально вот эту вот тему имитирует, я не знаю, ленту какую-то. Ну, очень четкая. То есть вот без нее. Да, слышно, слышно. Как бы этот плагин крутой, он мне нравится. Я его пользуюсь часто. Вот, что у меня еще дальше есть? Дальше у меня, ну, я не знаю, что это такое. Тоже своего рода, наверное, какой-то дисторшен, что ли. Ну, вообще этот как-то гармонайзер или что это хреново знает. Ну, ламповый. <звык> <звык> Ну вот я слышу, да, что он добавляет И громкости как-то, и теплоты Вот Ну, дисторшн, да, наверное, тоже Вот, я его повесил на максимум Выкрутил, все Все, больше ни хрена не делал <связывая> Ну и повырезал частоты какие-то грязные, которые там в голову аж, я не знаю, отдавали конкретно. Я их тоже повырезал. Ну и, соответственно, чтобы это все как-то было за основным бокалом. Да, чтобы не перебивало это. И у меня получилось так обработать. То есть, да, он где-то там сзади продлевается и не мешает ничему. Все, поэтому такие настройки я оставил. Вот, в принципе, вот все дела. Больше ничего тут нету. И раскидал там, где мне нравится. В общем, вот вот эти вот все эффекты. Можно еще подобавлять, можно поубирать. Что-то я тут. А, вот у меня еще тут вот это вот эти два парня каких-то. Это на слово бунт у меня, сколько я помню. А, да, ну тут уже Distortion. Ну, что-то он мне не нравится, потому что... Просто не нравится, я его уберу, наверное. Может, я не уберу, может, просто по-другому сделаю. Ну, если кому-то этот звук в совокупности с этим нравится, Бум! то я сейчас расскажу, да? Ну, понравится, может, кому-то хрен его знает. Люди же разные бывают. Бунт. Где у меня бунт? Вот бунт. Чё? На самих дорожках автотюн. Потом дэлэй, да, вот тут идет На нее повесил От даблов вот это вот Тут тоже тут, тут, В общем я это все делаю Отсюда И скопировал Да Все, и, и Помимо этого еще идут аэробеки Они потом начинают гудеть <реклама> Слышно, да, там вообще где-то там далеко Там кто-то за тобой бежит и орет вот эту херню сзади, где-то <свы> Вот <свы> что у меня тут есть, есть, есть, есть. Бунт Автотюн 8,1 формата выкрутил на 146 <свы> <свы> Так это звучит. Потом добавил этой пленки. Тейп какой-то тут. Все добавил и здесь. Вот. Еще вот эту глоб глобал я вот влево на минус 24 ее выкрутил. Получилось уже, уже вот так. Да, вырезал частоты, которые я обычно всегда вырезаю. Все, он уже как бы немного и сзади, и еще он без высоких частот, чтобы ничего не резало там. Ну, вот так вот я захотел. Сам Distortion. Буст я выкрутил на 62. Эту тему на 4.4. Тон на максимум. Громкости я убавил. Потому что он сильно громкий, и там его, если его громко делать, то, да, или больше вырезать, или на эквалайзере, либо про проще, наверное, просто сделать потише. Все, ну и факт фильтр delay. Вот, немножечко на минус 11 Ну и получилось. Вот, вот так это все получилось. Вот в принципе и все сведение, ну сведение, вся все пространственное, вот это вот, ну и в совокупности это все дело, оно как-то добавляет вот этой пространство пространственной обработки, потому что тут везде Delay, везде реверб, ну и соответственно да и, да забыл что-самое сказать-то, на каждую из этих дорожек, точнее уже на группы, на группы я, ну допустим у нас на бунт да Uh, Lex ревер ну Lex hall, uh, почти на полную все, fab тоже. Че, че, че, где еще? На шестое, вот тоже Пространственная на пространственную, пространственную, обработку везде, то есть на, даже на delay у меня висит на сенсах у меня вот эти вот все. на delay еще delay на fab. Ой, блять, уже что-то башка не варит, нихера. Короче, везде я кидаю в сенсы пространственную обработку. Даже вот, ну, в смысле на на дилей, на тот же я тоже кидаю и могу кинуть еще и повторно через сенс подмешать. Я могу просто даже на в сердце кинуть реверб, там как-то с ним поработать, подобавлять. Все, то есть на на каждую группу, которая вот, допустим, бунт, да, у нас он идет на группу бунт и вот в сенсах добавлено у меня вот эти вот плагины fab фильтр, дилей, там или не знаю, там, холл реверб все это, все это взаимосвязано ну и соответственно получилась вот, так, вот такая картина которая меня устраивает уже, да, устраивает все мне, ну тут какие-то недочеты есть, которые мне не нравятся, ну я их уберу и возможно допишу эту песню и запишу и на мастер-канале буду уже обрабатывать я хотя на мастер-канале я очень мало что делаю вот в основном это только лимитр и стерео расширитель все больше нифига а, ну еще мультибанк компрессор могу кинуть это вот все вот получилась такая тема под уже неужели под или ранен тобою обиде за бутными окнами Я пытаясь тебя потерять это больно типа набирать, забывать номера это было топот на коленопонт взять меня то получилось на века это тогда долг слышно а выкинуть никак Все. так что кому вообще это понравилось конечно же лайки подписывайтесь и по части сведения писать в личку будем разговаривать договариваться так что все всем пока спасибо за просмотр кто у, у кого есть какие-то я не знаю там пожелания там к тому что там надо узнать там что-то сделать кто хочет, чтобы сделал какой-то урок, там, конкретно, там, про то-то или про что-то, то-то, все, то, блин, пишите, и вообще, можно что-то придумать, да и сделать. Вот, может быть, я с чем-то не сталкивался, но в этом плане, потому что я конкретно свожу только вокал с минусом, Инструментал я не пишу, ничего, и вот таким битмейкингом я не занимаюсь. Просто вокал с минусом. Все. Если что-то я тут, может, мне самому что-то интересно станет, можно поработать, и я в этом как-то буду разбираться. Тот, кто меньше немного, да, знает меня, я буду этим делиться, то есть выкладывать на YouTube, и будем, то есть, как бы, короче, двигаться вместе в этом направлении, в хорошем. Так что всем пока, счастливо.